Реклама на универсматрии – это целевое попадание в самую интеллектуальную аудиторию Татарстана. Такого вы еще не встречали. Одна секунда рекламы – всего лишь по 3 рубля за секунду. Ваша реклама будет доставлена до самой широкой аудитории по кабельным сетям всей республики Татарстан.